здравствуйте друзья сегодня мы напишем зимний пейзаж он особенно будет хорош для тех кто боится цвета вот. так что должно быть не страшно растительность дальнего плана обратите внимание как кисть обращена к холсту. Куст переднего плана. Ну, или не костер, мелкое дерево, пушистое такое. Отражение в воде. У нас здесь будет речка. Сначала просто притемним пятно. Прежде чем мы кладем желтость света, сначала должна появиться розовость, иначе желтый позеленеет. А в розовый он уходит, он уходит не зеленее. На воде, поскольку вода имеет собственный оттенок, и мы ей его преувеличиваем, Этот прорыв света имеет собственный цвет. Мазки по нарочитой горизонтали показывают идею воды. Идею колебаний на воде. Травки. заснеженные, в изморозе, практически туда-обратным движением даю идею травок, еще одно деревце появится у нас ближе ближе к нам и создаст окончательно передний план, это деревце упрется в потолок, в отличие от этого для композиционного разнообразия, оно у нас будет поскольку ближе всего самое темное, Чтобы проводить такие линии, заостряем кисть, вот она и так тоненькая, мы ее еще заостряем и очищаем от краски. Очищаем от краски. Берем на самый кончик вещество и тащим на холст. Да, давай. жесткое придавливание мастихина к холсту дает руке не дрожать и выставлять такие вот вполне горизонтальные линии. Наконец свет усилим мастихиновой укладкой. Свет должен стать самым светлым пятном, то есть источник света должен стать самым светлым пятном в картине. Чем он и стал благодаря чистым белилам? Больше чистых белил. Нигде нет. Ну, в общем-то, вот так закончилась эта картиночка. Нежненький маленький этюд. Вот так для хорошего настроения и для тех, кто готов бояться, кто готов бояться цвета. Вот, смотрите. Порезал, порезал, и появилась отраженность. Порезал. Появилась отраженность. ребята, работайте.